Привет, аудитория. Ну что, у нас завтра очередной тур, крайний тур Лиги Европы, группа С. Ну как же выбрать другую группу, когда тут играет Спартак? И тем более у Спартака, не то что у Локомотива, у Спартака есть реальные шансы выйти дальше в Лигу Европы, пройти в плей-офф. Ну, в группе есть фаворит, но фаворит такой... Два очка от последнего места, одно очко от второго и третьего места. Ну, так себе фаворит. В любом случае, будет исход таблицы решать смежные игры группы. Что можно сказать по Спартаку? Спартак красавчики, молодцы. Просто шикарные ребята. Наполи два раза отмудохать. Это... Ну, это... Это... Ну, по мне, так это... Достаточно такой неплохой показатель для а, Спартака. Российской лиги, ну, неплохо он себя показывает. Там выиграли они кого-то а, в меньшинстве, не помню, кого. Легия в своем чемпионате... Эх, ну, ни о чем. Она там на последнем месте идет. А, это 10 или 12 проигрышей подряд. Ну, у него надежда только на Лигу Европы. Вот. Поэтому заруба будет серьезная. Но у Спартака не будет там... Много с основного состава а, игроков. У Легии тоже там проблемы какие-то. Но забивать надо и одной, и второй. Но, судя по первому матчу, не знаю, как у них это будет получаться. Поэтому мое решение это... Не знаю, как вы, но я попробую поставить ничейку. Ничейка, коэффициент 3.65. В принципе, я думаю, что если они забьют Галишко... А, Однозначно уйдут в оборону Да и даже с нулевым счетом не, не думаю, что они особо будут прыгать на Легию Думаю, они будут играть от обороны Ловить их на контратаке Потому что у Легии нету вариантов, как выигрывать матч а, Или она просвет вообще все Все, что можно было прослать в этом году Поэтому я попробую поставить на ничейку Вы как хотите, вы можете поставить на победу Спартака Я тоже думал в начале победу Спартака взять Но потом подумал, посидел Ай, попробую рискнуть 3.65 кф неплохой Вполне вероятная ячейка, вполне. Так что пишите в комментариях свои варианты развития событий. Я отвечу, обсудим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, удачи.